Прямое включение, прямое включение. Я отошел ненадолго эм, в АФК, думал сейчас вам начну сейчас записывать видео. Немножко здесь, как вы видите, уже поиграл без вас, чуть-чуть доработал вот эту схему. И тут, блин, такая напасть. Сначала был один зомби, я его ударил, и из него куча зомби вышла. Надо что-то делать, надо добраться к верстаку, чтобы а, спокойно можно было. А, погнали просто. Все. Мы здесь в безопасности. Забираем а, вот это все. Выкидываем маленький кусочек релета. Да, я здесь немножко раскидал вещи, чтобы вы сразу на готовенькое пришли. Так что вот. Давайте сделаем меч. Изумрудный. О, нормально. Собирайтесь, группы, и мы вас сейчас будем мочить. О, мешочек какой мне нужен. Вот для чего я... Вот он. То, что нам надо. И морковочка. Классненькая морковочка. Вот. Инфериумная эссенция нам нужна. Они меня, конечно, очень сильно пугали. Так, что здесь у нас? Железная броня, неплохо. Наденем, пожалуй. Так, эм, сюда выкладывать лучше не надо. Выложим вот сюда. Я думал, что они будут спавниться вон там. Вот, да, вот здесь я думал, они будут спавниться. Они так и спавнятся. Но, то, что их будет настолько много, я, конечно, не ожидал. Нет, красивая шляпа не надо. Сразу несколько красивых шляп. Не-не-не-не-не. Ё-моё! Это что здесь за нафиг? Такой... Всем моим вещам сейчас будет каранчун. Нет? Что-то мне подсказывает. Или там по почти всем моим вещам каранчун. А, то есть вы хотите сказать, то есть... То, что половина вещей выпала, а половина нет, это нормально, да? Батматрица. Вы просто взгляните за то, сколько здесь теперь... У нас инфериумные эссенции. Это то, что нам нужно. Это маленький волшебный боб. А что он делает? Может его посадить? Может. М -м, алмазные штаны. Отлично. И желе... железный, таскальный... этот... железный таскатель сундуков. Глава Ферзайна. Подождите. Но голова Ферзайна... Немножко отличается от головы настоящего ферзайна. Ладно, не важно. Вообще там глава Стива была, вы не заметили? Так, и что это? Кулон, удачи! Второго уровня. Я, может, его могу надеть? Прям вообще не так, как я ожидал, все пошло. Ну ладно. Крен с ним. У нас зато теперь есть моркова. Маркуа. И нам сейчас не помешали бы покило. У нас есть уже очень много дерева, но все еще это очень мало для того, чтобы пропитать вон тех вот пацанчиков, которые на нас работают. То есть вы хотите сказать, что ко мне пришел зомби-житель. Отлично. Но я более-менее хорошей броне. Кстати, можно уже закрывать. В принципе, 8 штук нам больше не надо. Да, да, да, да. А. Пусть он тогда возьмет. Сейчас. Там надо дверь сделать. Я точно уверен только потом, что там нужна дверь. Она будет выглядеть некрасиво, но ну и хрен с ним принципе вот так вот сделаем вот все о ты мне шляпу принес отлично я пожалуй ее надену хотя она выглядит на мне опять же ну ладно ну что он в такой броне одет а мне со мной поделишься этой броней ух ты его э башка Крипера видели выпала? Прикольно. Так, а ну, отстали. Делитесь там друг с другом. Мне надо перекусить. раз открою, что здесь. Так, это странная вещь. Алмазный меч на небесную кару. Пять и непригодность. Мысли непригодность. Опять же, зачем мне этот клон? Что с этим делать? Ага, то есть, его проводная зарядка. Можно зарядить, но зачем? Ладно, пока что уберем. У меня там где-то было жареное яблоко. Ну, возьмем алмазный меч, почему бы и нет? Небесная кара это от пауков всяких таких. Пусть будет. Нам сейчас надо семечко одно. Семечко. Как его можно заполучить. С каким шансом 10 процентов я сколько земли потратил так подожди еще раз на тканевой... а все понял она мне еще пригодится оказывается ну-ка и сейчас по идее у нас должно все выйти а, камень нормально блин так еще раз каким-то шансом только тканевая сетка тыква это не тыква это арбуз а это вино и семечко Но мне надо обычная вот обычная ну вот то что нам надо у нас как раз есть немного костей а это значит, что правильно, то, что мы сейчас можем с вами взять эти кости, если я их, конечно, отыщу в этом месиве. М. Эм. Ку-ку. Тут есть кости. Вон они, кости, у меня лежат. И сейчас надо будет сделать самую нужную вещь в этом выживании. Не думал, что я его вообще сделаю, но да. И делаем вот так. Раз. Два. И оп. Все. У нас пять семян. Так или иначе, мы сейчас вот здесь вот а, нам придется переделать. Как там с землей? А? Как там с землей? Ты кто? Ну как с землей-то там? Нормально. Нормально, нереально. Делаем вот так вот. И вот так. У нас получилась семечка. Выращиваем его. Конечно, попробуем с помощью. Оно так не работает, а? Ладно, тогда еще обычных семян вот так сделаем. Сколько там у нас яблочек? Целый стак. Хорошо. Работай. У нас стак дерева. Работай. Еще стак дерева, работай. Пусть пережигает на палках. Этот на вот этом. А -а -а. Ты, блин, работай давай. Серний. Ага, то есть этот уголь намного медленнее, что ли, рвется? 128. 112, а тут 32, 64. Infinity bedroom. И зачем мне настолько мощный бетро? Чтоб я спросил, да? Так, а и штук зачем нужна? Опять же, пока не нужна. Понял, принял. Суммеда вообще что то редкая вещь. как я посмотрел. М потому что теперь все нормально идет. Тогда пусть копится, пока идется у нас очень даже гладко, очень даже хорошо. Можете сами посмотреть, насколько у нас все отлично. Давайте я сделаю поярче, потому что, ну, вам, наверное, не видно ни черта. А, да. Здравствуйте, гости, дорогие, останьте. Так, иди-ка ты еще напоешь. Ух, -мо! То есть они хотят сказать, что небесная кара 5 убивает всех монстров с одного удара. Да не вранье. Ну-ка, еще раз. Нет, а здесь вот так вот. Вы посмотрите, как просто теперь их убивать-то. А? Нет. Ну, зато быстро и просто. Нет, нет, нет, нет, нет. нет. Ах ты, говнюк. Нет? Убил, успел. А. Тут тоже надо, наверное, все подровнять. Это а уже понавзовали. Ну вон, иногда прям с одного удара мочим. О, пластинку выбило. Надо будет послушать. Нет, уже, кажется, с такими вот. Раскладами непослушными. Мы с вами. Вот так вот надо выложить просто. Да я вижу, что ты медленно работаешь. А ну работай активнее. А ну. Кыш, кыш. Кыш от меня. Я просто вещи подбирал. Побахнуло. Ну, ничего. Упс. Ну ничего. О, это прикольно. Я показал. О, прям ловушка это. Не по-детски меня испугала эта ловушка. С Сами вот подумайте, чтобы было, если два клипера с обеих сторон взорвались. Минус полбазы был бы, отвечаю. Ну все э, резервуар для обработки жидкостных. Угу. Аккумуля... Э, амулет огня защищает от огня. Ну логично, блин. Не поспоришь ведь. О, уже второй индержимчик. Нормально. Что за мешочек? Мешочек для обработки кусочков. То есть ничего, кроме кусочков, сюда положить нельзя. Слам, да и только. Опа, то, что нам надо. Ну, серьезно. Произошли небольшие неполадки. Ну и хрен с ним, в принципе. У нас все растет, растет. Дуб есть, дуб есть. Отлично. Блинк, блинк. Не туда положил. А опять же, не туда. Так вот. А вот так вот. Вот так вот. А остальное все сюда, потому что печки постоянно просят уголек. У нас немножко алмазов набралось. Это замечательно. Ой, выложим их пока вот сюда. У нас уже растет э, инфериумное семя. Так что все прекрасно, все замечательно. Теперь все у нас прекрасно. Мы теперь можем поставить булыжник. За место вот этой ни, нифига не нужной грязи, так как у нас теперь есть вот эти вот прекрасные штучки, которые растут. Подожди. А, растут все. Да. А то я же испугался, что три штуки, да и не растут. У нас уже есть эндерперлы, это значит, что в скором времени мы сможем сходить в другие миры. Немножко я тупанул свой... насчет вот этого. Я не думал, что там так много будет монстров. Так что в следующей серии нам придется что-то с этим делать, а то аж идут просадки. Наверное, сделаем вот так. Что? Кто-то что-то видел? Я лично ни черта не видел. Можете написать в комментариях, какой есть слепа шара. Так что да. .ua. Сейчас нам надо немножко уголька взять. Сделать покила и там их просто расставить. Из-за этого они будут меньше спавниться, но спавниться не прекратят. И тогда и нам будет кайфово. И у них будет сколько криперов. Так, все, домой. Их уже будет меньше. Я вам отвечаю. Они взрываются сами по себе. Что, блин? О, курица. Я хочу себе эту... Отстань. Крипер, отстань. Так, и тебе отстань. И ты отстань. Взорвались. А... Акела. Акел. Заберем. А, -а, а. Пока. Хоть у меня и броня достаточно хорошая, По типа изубрудного шлема или алмазных по ножам, все равно она вообще не спасает от стольких количеств э -э монстров. Это очень страшно. Я аж начал запинаться. Улучшенное хранилище 3. А, прекрасно, но нам пока не нужно. Так как мы им есть систему, будем делать чуть позже. Пока нам это просто не надо. Так, посмотрим, что у нас по квестам там. А, старт, старт мы. Мы еще не сделали Тинкер Констракт, но вы не представляете, как леньнее им заниматься. Но хотя у нас более-менее сейчас производство наладилось, так что думаю, да, мы можем начать это делать. Давайте соберем все, что у нас выпало из. А это что? А. Ну, в принципе, мы достаточно много сделали за эту серию. Я думаю, что многого мы еще не успели. Но на этом наше время закончилось. Так что всем спасибо за просмотр. Блин, можно я вот эти вот? ай -яй -яй. Дайте я вот что-нибудь поменяю. Например, вот так вот. Вот так вот. Всем спасибо за просмотр, кто смотрел данный видеоролик. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, зовите своих друзей, своих мам, пап, кого только можно, чтобы они смотрели а... этот прекрасный канал. Правда, он не прекрасный. Ну ладно. На этом все. Всем удачи и до новых встреч. Всем пельменей!